Приятно познакомиться. Меня зовут Эми Вангерс. Это Я такое люблю делать, да, проворачивать. Я фури. Что тебе скажи? Я. Фури. Блять, Что? Что? Что? Что? сделал? Я должна тебя Что? Что? Что? Что? Мяу, мяу, мяу Что? А чем он такой медливый? Блять, нахуй все, почему ты Я ты нахуй? Ты заебал сука! Если ты через 3 секунды я победишь, Блять, нахуй Все, батарейки. А папа, папа, папа. Папа, -ра -ра -ра. Мы меняем над маской. Котиком. Неправду. Тик, поняли, да, типа? Которая... Эй, Мич, у тебя важная новость. Ты меня выслушаешь? Да. Это очень важно. Давай. Ами, я тебя люблю. Я же не сказала ничего плохого. Нет, ничего. Я тоже тебя люблю. Ай, как мило. Арабская ночь. Некрасиво? Красиво. Красиво. <смех> да так долго думала. Ага.